Приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав, и сегодня второй ролик о проекте «Окта». Первый, на первую ссылка будет находиться в описании, там вводный ролик я записал о проекте, вкратце подписывайтесь на канал, если он вас заинтересовал, в дальнейшем будем более подробно его разбирать. Сегодня у нас стартовал пресейл, и мы с вами будем, точнее я, буду покупать монеты окта. Пополнил я баланс уже на 100$, долларов. вы можете это сделать также через вкладочку «Мои финансы», нажать «Пополнить», тут мы выбираем валюту, пока что доллар, денежный счет. Вбиваем нужную сумму, допустим это 10 долларов, нажимаем далее и выбираем банковские карты или криптовалюта. Из банковских карт пока что есть Тиньков, Сбер и Альфа. Из криптовалют мы видим, что есть биткоин, эфириум и лайткоин. В принципе, комиссии дополнительных никаких проект не берет, только комиссия внутри самой сети, которая будет. Выбираем нужную криптовалюту и дальше следуем инструкции. Также можно через главную страницу напрямую купить монету «Окта». То есть не пополняем баланс, как это сделал я. Я это сделал просто для того, чтобы они у меня уже были на балансе и чтобы в прямом эфире, так сказать, показать, как монеты окта у меня уже вот тут вот появятся. Вы можете выбрать любой пакет, например, вот шаг 1 монета окта, 100 монет, 1000 и 10 тысяч монет. Например, мы берем... 1000 монет, это 90 долларов мне хватает, но могу взять и вот так пакетами по 100 а окты, просто добавляю вот сюда 11 пакетов у меня получается, стоимость их 99 долларов. Как раз таки у меня вот 100 лежит на, на балансе. Нажимаю кнопку далее и тут мне надо выбрать способ оплаты. Как я уже ранее показывал, банковские карты, криптовалюта или оплата с личного счета. У меня на личном счете уже есть, нажимаю оплата с личного счета. Кстати, если вы будете пополнять или покупать с помощью банковских карт, то зачисление денег на счет или монеток, то если вы напрямую будете брать их, будет в течение 12 часов. Такой регламент, потому что все в ручном режиме. Криптовалюта зачисляется автоматом, то есть как в блокчейне пройдет, по скрипту там проверка тоже какая-то пройдет, и все, баланс будет пополнен. А Я нажимаю «Далее». Вот сейчас впервые с вами это делаю нажимаю далее стоимость покупки 99 сумма оплаты 99 инвестиционный пакет 538 кстати вот мы видим это уже 538 пакет за сегодня 538 пакетов было продано и мы кстати с вами можем посмотреть вот в группе окты я нашел такой скриншот он кстати присутствует в white paper ссылка на white paper на белую бумагу будет находиться в описании в нем кстати расписана дорожная карта проекта то есть с цели и задачи, которые будут выполняться разработчикам. И мы видим, что пресейл вообще стартовал с 8 центов, но всего на продаже стояло 10 тысяч монет, и они уже проданы. То есть на текущий момент они проданы и идет вторая ступень пресейла по 9 центов, это 20 тысяч монет. Как только они будут проданы, то мы увидим цену за монету именно по предпродаже а, уже по 10 центов и так далее. В байтпейпере вы можете посмотреть всю таблицу, а, будет всего 18 ступеней. Потом монета после пресейла будет листиться на биржу. И также мы видим, что на реферальную программу также выделены 10% от объема продаваемых монет. То есть, если вы кого-нибудь приглашаете в проект, и эти люди покупают монеты на пресейле именно, то вы будете еще вознаграждены по партнерской программе. Так что, пока что мы на второй ступени находимся. Надеюсь, я успею приобрести на этом этапе. Пока что все это рассказывал. И нажимаю «Отправить». Мой номер. 538 потребовали от меня пароль вот я его ввел нажимаю отправить и происходит оплата а на самом деле я думал что еще ручное зачисление какой нибудь будет потому что номер заявки у меня отобразился вот эти все штуки, но мы видим, что мой баланс 1100 окта. Пока что стейкинга тут никакого нету, пока идет пресейл, кошелек еще не запущен, а мы будем ждать. Но вот на пресейле по 9 центов успели отхватить монеты. 1100 окта у меня есть на балансе и на самом деле я могу стать валидатором, смогу установить себе ноду, поддерживать сеть и в принципе получать с этого дополнительный доход. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Новый ролик, ну и все полезные ссылки будут находиться в описании, так же как и ссылка на чат криптовалюты Окта, а также ссылки на другие ресурсы. У меня все.